всем привет друзья ждем пока присоединятся к нам спортсмены сегодня тренировка для детей пишите из каких вы городов интересно слышно меня если слышно видно отправляйте бицепс я понял что у вас есть силы вы готовы заниматься пока мы собираемся начнем с разминки для тех кто еще не успел ее сделать Буквально пару минуточек, поехали, разминка, руки на пояс, наклоны головы влево-вправо, влево-вправо, разминку мы начинаем сверху вниз, руки вращаем, 4 вращения вперед, 4 назад, руки стараемся держать прямыми, Хорошо, закончим. Ножки шире, плечи и поворот в стороны. Раз, два. Рукой тянемся как можно дальше. И еще раз, два. Хорошо, закончим. Наклон к левой середина, правая назад прогнулись, левая середина, правая прогнулись. Хорошо. Выполнили пять приседаний ручки перед собой. Раз, два, три, четыре, пять. Вращение коленоскопа. Три, два, один. Поменяли ногу. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо добавляются вот сердечки, обнимашки. Супер. Ребята, я так понимаю, меня слышно всем. Давайте познакомимся. Меня зовут Олег. Я тренер по спортивному туризму. Веду детей. У меня есть призеры первенства по туризму среди обучающихся. Есть ребята, которые попали в сборную города Москвы. Вот. Но так как вид специфический, поэтому сегодня провожу тренировку общей физической общей физической подготовки это комплекс на все группы мышц я надеюсь что вы уже размялись сегодня для тренировки нам понадобится бутылочка воды попить коврик для фитнеса ну и в общем то можете взять свой любимый предмет сегодня я взял вот такой вот мячик у нас будет пара упражнений с мячиком положить его где-то рядом чтобы он был всегда доступен. Итак, я так понимаю, что уже присоединились те, кто хотели. Итак, наш комплекс сегодня заключается в следующем: восемь упражнений которые мы будем выполнять в течение 20 секунд 20 секунд отдыхать Упражнения, возможно, будут новые Поэтому смотрите, повторяйте за мной Следите за своим самочувствием Если вдруг почувствовали себя некомфортно Лучше прекратить тренировку Итак, 8 упражнений Два круга Между кругами у нас будет 2 минуты отдыха После этого мы потянемся и на этом закончим нашу тренировку. Так, друзья, я так понимаю, вы готовы? Давайте начинать. Я засекаю 20 секунд. Первое упражнение у нас будет в джампинг джеки. Показываю, повторяйте вместе со мной. Итак, 20 секунд выполняем первое упражнение. Начал. А, стоит 6 секунд. Важно я забыл отключить комментарии. Спасибо за ваши помахалки. Так, выключить комментарии. Все. Есть. Теперь можно начинать. И 20 секунд. Поехали. Раз, два, три. Ножки в рост, руки вверх поднимаем. Вверху мы головой касаемся. Выполняем 20 секунд. 10 секунд работы. 3 секунды осталось отдыхаем итак, сейчас 20 секунд отдыхаем потом у нас будет ходьба в планке показываю раз два три четыре сейчас пока отдыхаем Три секунды исходное положение принять начинаем ногу подтягиваем, ставим возвращаем в исходное положение Стараемся держать корпус тела как можно ровнее. 10 секунд работаем. 5 секунд осталось. Отдыхаем. Итак, теперь берем свой любимый предмет. И сейчас у нас будет упражнение краб. Показываем. Мы становимся 90 градусов. И как краб переступаем из стороны в сторону. 3 секунды еще отдыхаем Внимание, начнем Предмет можно приближать, удалять Если вы можете держать его одной рукой, можете относить в сторону 5 секунд еще работаем Отдыхаем Кладем предмет Следующее упражнение бег на месте Стараемся делать легко на стопе, пяточку не касаемся пола. Бежим легко и спокойно. Значит, руки работают как при беге. 10 секунд работаем. 5 секунд осталось отдыхаем следующее упражнение на баланс наклоны на одной ноге показываем, поднимаем, отрываем одну ногу от земли и выполняем наклон вот таким вот образом 5 секунд отдыхаем внимание Отр оторвали ножку начали спокойно выполняем Важно, уверенно стоять на ноге. 5 секунд осталось. Хорошо, закончили. Отдыхаем. Сейчас будет то же самое упражнение, только на другую ногу. Отдыхаем еще 10 секунд. 5 секунд. 2, 1, оторвали другую ногу на наклон скорее всего первый раз нам было проще потому что нога была сильная второй раз выполняем упражнение уже на слабо. закончили хорошо, следующее упражнение баланс на прессе здесь мы берем любимый предмет коврик Садимся, сейчас мы поднимем ножки и ручки перед собой Будем держать в течение 30 секунд Раз, два, подняли Стараемся напрягать пресс, ножки, стараемся носочки держать прямые Мячик или предметы, или просто, даже если без ничего Руки можно воздержать, можно выполнять какое-то движение Можно поднять ножки Закончим. Итак, у нас осталось одно упражнение в этом кругу. Отжимание. В течение 20 секунд. 10 секунд еще отдыхаем. Отжимание выполняем при любой постановке рук, как вам удобно. Начали. Можно руки расставить широко. Можно узко. можно менять по ходу выполнения упражнений 3 секунды осталось отдыхаем итак, мы выполнили с вами один круг комплекса сейчас 2 минуты отдыха пока включу комментарии расскажите, как вам комплекс как себя чувствуете все-таки не увидела с каких вы городов может быть полистать сейчас. Напишите, кто сколько раз отжался. Я не успел посчитать. Большие пальцы. Кстати говоря, очень много тренировок также на этом канале. Йога для мам, для пап. Посмотрите. Думаю, о, Екатеринбург, салют, кто-то 23 раза, отжал. вот эта скорость, кстати, это, по-моему, воспитанница, Полина, молодец, 20 раз, Андерсваб, красавчик, у нас еще второй круг, Смотрите, друзья, если вам легко, вы можете повысить интенсивность, и тогда будут уже упражнения заходить поинтересней. Если тяжело, интенсивность чуть-чуть снижаем. Пока отдыхаем еще 30 секунд. Угу, осталось 20 секунд, и начинаем второй круг. Отключаю комментарии. 10 секунд Джампинг джеки первое Ноги в рост, руки в сторону Вверх 3, 2, 1 Начали Можно повышать интенсивность Я показываю пример Ножки шире, руки в рост 1, 2, 1, 2 5 секунд осталось Работаем. отдыхаем. Дальше у нас ходьба в планке. Если тоже легко, сейчас покажу более сложный вариант без постановки ноги, но основное упражнение все-таки с постановкой ноги. Три секунды, сегодня положение, принимаем, Начали. Это наше основное. А теперь сложный вариант. Сразу возвращаем ногу на место, в исходное положение. И простой момент. 5 секунд. Можно менять интенсивность. Отдыхаем. Берем любимый предмет. Сейчас у нас будет краб. Вы уже знаете это упражнение? Мячик или что у вас там? перед собой, от себя, Две секунды внимание, начнем раз два, стараемся держать 90 градусов спинку ровную переступаем осталось 5 секунд, молодцы две отдыхаем возвращаем предмет на место бег на месте если вам легко вы можете выполнять высокое поднимание бедра сейчас покажу 5 секунд отдыхаем 2 1 начали это обычная интенсивность и вариант выполнения упражнений 10 секунд работаем вы можете менять интенсивность Три, две, одна, отдыхаем Дальше баланс, наклона на одной ноге Можно выполнять, кстати, с предметом С вашим любимым Десять секунд Держать предмет Если можно одной рукой, можно двумя Три секунды Отрываем ножку, начали Это уже сложнее если не получается с предметом, вы можете его положить в сторону и продолжить без него. Три секунды. Закончили. На другую ногу сейчас то же самое упражнение. 10 секунд. Можно ножки встряхнуть пока. Отдыхаем. 5 секунд одна оторвали другую ногу начали наклоны. лучше всего выполнять касание разноименный если у вас правая нога то левая рука касается если левая нога то правая рука 4 секунды осталось отдыхаем дальше баланс на пресс берем предмет идем на фитнес-коврик 10 секунд отдыхаем молодцы во время отдыха лучше двигаться, ходить 3 секунды садимся начали ножки ровненькие, ножки тянем если можете можете выполнять вот такие вот движения для усложнения 5 секунд и у нас отжимания 20 секунд для выполнения отжимания Отдыхаем, хорошо, у нас второй круг и сейчас мы после этого круга две минуты отдыхаем и делаем еще одно упражнение в течение 30 секунд до отдыха и после этого начинаем заминку, если вам мало показалось этой нагрузки, то вы можете сделать третий и четвертый круг. Ну, пока отдыхаем, давайте посмотрим, сколько раз вам удалось отжаться на втором круге. Включил комментарии, жду ваши ответы. Кстати, друзья, пишите, хватает ли вам нагрузки. Следующая тренировку у нас будет в понедельник. Мы можем добавить. 24, Ирамир. Ничего себе. Молодец. Ира Форест. 10. Молодец. Ну, прям силачи у нас. 25, Дмитрий Лукьянцев. Так, у нас еще 40 секунд отдыха. А будем делать мы следующее упражнение. Это выпады вперед, назад, поочередно меняя ногу. Какая нога была сзади оставалась та же и возвращается. Итак, 10 секунд еще у нас, 5 секунд выпады. Так, друзья. Выключаем. Поехали. Ту же ножку назад, которая была. Меняем ногу. Правая вперед. Или левая. Как у вас? Давайте сейчас начнем с правой Правую вперед. Левую приставим. Левую назад. Правую приставим. Левая вперед. Приставим назад, приставим, закончим. Хорошо, встряхнули руки, ноги. И сейчас мы с вами чуть-чуть потянемся. Начинаем сверху. Опустили ушку, коснулись. Плеча. Три, два, один. Поменяли. Другую. Три, два, один. Поменяли. Хорошо. Руку поставили перед собой, вот так вот, локоточком вытянули на себя, вот так вот, руку ставим на шею, хорошо, бросили руку, поставили другую, линчика тянем, три, два, один, закончили. Хорошо. Руки в стороны. И выполняем с вами вот такие вот движения. Назад. Тянем грудные мышцы. 5, 4, 3, 2, 1. Хорошо. Закончим. Дальше. Ложимся. Опускаемся вниз. Таз остается на земле. А руки выпрямляем. Наверх. 5, 4, 3, 2, 1. Отдыхаем будет вот еще один повтор. Тянем в прямую мысль живота. И раз, два, три, четыре, пять. Опустились. Встаем. Хорошо. Опустились вперед и выполняем плавные движение вниз с бросочком 5, 4, 3, 2, 1 ноги шире плеч вперед 5, 4, 3, 2, 1 закончим повернулись в левую сторону согнули впереди стоящее колено поставили руки перед задой и опускаемся вниз Выполняя покачивающие движение. Хорошо, ножку приставили ко второй. И поменяли. То же самое. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, приставили. Опустили. Как Три, два, один. А теперь вверх поднялись, голову за плечи. Три, два, один. Остались в этом же положении. Стараемся пяточками достать до пола. Тянем наконожную мышцу. Должно болеть в районе коленки сзади. Потянулись. Хорошо. Пламп. Стали на коленочки. Закончим. Хорошо. Стряхнули вы ноги. Руки. итак друзья на этом наша первая тренировка окончена интересно ваше мнение пишите спасибо всем большое за тренировку ждем вас в зале онлайн декатлон моя тренировка будет следующая в понедельник всем спасибо пока